Стой, пидор! Или пидорша, я не вижу отсюда! Ай! А, больно, блядь! Это челка была? Никакого насилия над женщинами! Никакого! Бег, братва, с вами радер 120 Гигабайт. И сегодня мы поиграем в игру, которая называется Flashing Lights. Короче говоря, эта игра это такая GTA наоборот. Да, в GTA мы играли за преступника, который все вокруг разрушал. И, как вы помните, там приезжают пожарные, приезжают, значит, медики, да, приезжает, конечно же, полиция. И пытается ситуацию э, разрулить. Ну, так вот, здесь, ребята, то же самое, только мы играем за полицию, за пожарных, за медиков. Давайте поиграем за каждого потихонечку, посмотрим, как это все выглядит, да. Сразу говорю, игруха такая немножечко трешовая, да. Я в нее поиграл прям чуть-чуть. Если вам понравилось видео, ребят, не забывайте поставить лайкос. Если вы не подписаны на канал, конечно же, подписывайтесь. Напишите что-нибудь в комментах, да. Ну и покажите видео другу, что я могу еще вас просить сделать, ребята. Я ютубер, пожалуйста, сделайте все это. И мне будет хорошо. Я надеюсь, канал будет хорошо. надеюсь, всем вокруг будет хорошо. Всех будет песня, огромное, значит говоря, да? И э, упругие сисечки, если вы женщины. Давайте смотреть, давайте играть, давайте угорать. Так вот, нам здесь дают выбрать, да, за кого мы играем, полицейский, пожарный или врач. Давайте поиграем за полицейского, мне кажется, это самое крутое. У нас даже есть кастомизация, это бессорька, мужчина-женщина. А почему женщина ниже, я не понимаю, а почему сразу женщина должна быть ниже? Ладно, давайте за мужика играть, потому что я сексист. А, это вранье, это шутка, тут не бань, пожалуйста. Тело, тело какое, а почему жирного нету полицейского? Почему нету жирного полицейского? Какой самый жирный? Самый жирный вот этот. Давайте за это играть, он самый жирный. Главной убор, модный, классный, молодежный. Что за хуйня? Так, ну давайте возьмем вот этот фуражка, мне очень нравится. Очки, почему мне не дают очки? Почему мне не дают очки? Ладно, все, готово, выбрали, сделали наш великолепный. Наш коп-герой, он готов. Так, все, вот мы в полицейском участке. Выбрать машину. Эй, Жарко, сменить роль. Так, роль менять мы не будем. Машину, давай выберем машину. Какую мы возьмем машину? модная, классная. О, вот это топчик вообще, ускульчик такой. А что еще тут есть? Ну, это больно модные какие-то, нет, нет. Нет, нет. Я хочу старую, я хочу старую, я хочу вот такую вот. Вообще прям самую простецкую. Она, по-моему, круто выглядит. Да? Ладно, погнали, исполнять свой долг. Бля, мыльцо, конечно, жесткое. Ну да ладно, ладно. А эта игруха сами понимаете. Не плей ни разу. Да, происходит вооруженное ограбление по адресу. Гринтак. Код вызова 3 принять. Да, принять. Погнали. Бля, управление машины, конечно, здесь адовое, блядь, вообще пиздец. Сделать бы как-нибудь более заселенным этот город, может быть, было бы не так плохо. Интересно, насколько большая карта. Вот здесь где-то ограбление какое-то. Почему я не вижу? Пистолет-то есть? Электрошокер есть. Не, подожди, здесь не надо не электрошокер, нахуй. Далась. Челки, ты посмотри, а! Это тёлки грабят, ребята. Ты посмотри. Взять, обыскать, надеть наручники. Надели наручники. Так, подвинься. Где твоя подруга? Она мертва, я ее убил. Я убил тебя взаимодействие. Запросить транспорт. Скорая помощь, пожалуйста. Ты, значит, в, в машину, епта, быстро. Раз, два, блядь. Пошла, давай. Попроси пока документы. Ждать здесь следовать за вами. Следуй за мной. Так, я ее могу как-нибудь все убрать, да? Садись в машину иди, блядь. Ебать, она могла бы съебаться уже давно. Ты что такая медленная? В тюрьму не хочешь, что ли? Там макароны дают, блядь. Давай. Обучить подозреваем, перевзять им под стражу, понял. Обыскать. О, женщина, вы извините, конечно, пожалуйста. Да, я надеюсь, вы не против. Достремлишься оружие. Алкоголь. Бухая вооруженная э, сучка. Ребята, у нас здесь. Значит, взять. А что могу взять? Ее взять. Во, во, во, во, Смотри, садись. Сейчас мы ее в участок доставим просто на ИЗО. Погнали. Бля, прикольная игра, кстати, лол. я думал трэш. Упс, упс. Никаких моделей повреждений нету, и что естественно, в принципе, для такой малобюджетной игры. Поверьте, игра малобюджетная, ребят, очень малобюджетная. Но я не могу сказать, что я прям блюю. По-моему, прикольно, кстати, блядь. Меня интересно, за пожарных что-то еще можно делать. Все. Бегом давай, ёб твою мать, ниной. Оформить подозреваемое. Линда, фамилия Стивенс, подпись. Изи, очки репутации заработали, ребята, смотрите, какие мы молодцы, мы лучшие полицейские года, ребята Один арест у нас У меня нету пока никаких вызовов, я жду вызова, давайте, катаюсь, патрулируем улицу на изи Драк в разгаре по адресу, вызов, да, погнали Разворот, блядь, мне полицейский, я на дело еду, могу делать, что хочу Правило мне не писаны сейчас, в данный момент Да ну ты заебал, ты алло, хорош мне репутацию рушить Смотрите, лучше ни во что не врезаться, это отнимает очки репутации Ой, блядь, ай, блядь давай, вылезаем. Вор они пиздятся, вы шо нахуй? Ты что делаешь, а? А, ты че, блядь? Блядь, нет! Я думаю, типа, ну поскольку драка, да, там, э, ничего страшного, типа, не надо пиздить его сразу, типа, стрелять в него, правильно? Ну, лады. Тогда будем стрелять, давай. А почему минус 25-то, Потому что он черный. За скорой помощи плюс 15. Ладно, 10 восстановили. А вот этот ублюдок в меня реально стрелял, блядь. Я надеюсь, меня за него-то не будут очки репутации забирать, вот за этого пидора. Сдаешься? Надеть наручники. Сначала наручники одеваем. Обыскать. Ублюдок. Может быть, я чувака убил, которого не надо было убивать, не? Давайте его увезем. Я надеюсь, этого чувака не убила, просто ранил, да? Давайте будем думать так, что наш полицейский таких э, штук не делает плохих. Давайте, он у нас хороший, он у нас молодец, он у нас все сделал правильно. Здравствуйте, я тут это сам наркомана привел, привел вам. Давайте-ка его оформляем по бырику, давай. Спенсер Браунс. Изи. Что там происходит, блядь? Смотри, смотри, ты чё нажрался? Ты что творишь, как ты ездишь? А ты чё за мной идешь? Я ж тебя оформил. Ты чё, блядь, тебя так уже выпустили быстро? Где моя машина? Ребят, я сам возродился в полицейском департаменте, а моя машина осталась в ебенях. Мне еще надо, блядь, забрать ее сбегать, блядь. Да прикинь. Интересно, сколько карта здесь большая? Так, ты смотри, не нарушай, а то распиздячу. О, а пончики можно захавать? Почему нельзя зайти и просто пончиков похавать? Это, это было бы аутентичненько. Вот она моя машина. Аллилуйя. Все, на вызов. Во! Во, блядь! Вот нахуй пошли все, нахуй, блядь! Могу на красный свет ехать! Имею право, блядь. Я полицейский. Я полицейский, нахуй! Словить убегающего подозреваемый примите электрошок для его остановки. Я понял. Вон он убегает, алло! Вылезай! Блядь. Стой, пидор! Или пидорша, я не вижу отсюда. Ай! А, больно, блядь. Это челка была? Никакого насилия над женщинами. Никакого насилия. А, это не та самая челка, которую мы уже задерживали. Ты посмотри, какая, блядь. Обыскать. Так, птички потрогали, оружие алкоголя. Это опять та же самая баба, нет? Смотри, какая... <смех> мы ж тебя только арестовывали, алле. Так, ну пойдем в машину давай, не выпендривайся. Сейчас мы узнаем, это та женщина или просто какая-то сестра-близнец. Там была Линда Стивенс, по-моему, да? Возвращаемся в полицейский департамент, как цари нахуй. Ходим в поворот, полицейский разворот нахуй. Ой, блять. А, все нормально, все изи. Я даже ничего не помял. Все, приехали! Вылезай! Итак, это у нас... Нет, это у нас Марси Флетчер, ребята. Видимо, сестра-близнец. Патрулируем улицу, блядь. Блин, они бы должны были как-нибудь... Вот, был бы классно, если, знаешь, когда у тебя вызова нету, ты можешь там пойти, например, и пончик сожрать, да? Полицейскому требуется помощь! Код вызова 3 принять давай. Совсем близко. На той стороне, видать. Это плохо. Это плохо, это мне надо развернуться, подожди. Я смогу просто перепрыгнуть вот этот заборчик или нет? А хотя, погоди, вот же разворот. Правда, по-моему, вот так ездить, по-моему, нельзя, да? Ничего страшного, ничего страшного, вы полицейские, да? азить да, да, да, вот, конечно, да. Все, теперь все оправдано. Теперь все оправдано, блядь. Любые нарушения правил дорожного движения. Так. Сэр, что здесь у вас, блядь? Вы задержали опять эту шалаву, блядь. Опять она, ты посмотри! Подожди! Он уезжает! Мне не за этими надо было! Вон он едет! Впереди, нихуя себе! Видимо, одного задержали, а второй сбежал, да? Блять, ты что, две модельки всего, что ли? Я не понимаю, а? Это Иза. Нормально тебе, блядь? Наручники. Обыскать. Так, ну это все понятно, все примерно по одной схеме. Забираем его, нахуй, тоже участок. Тест на алкоголь. Трезвый. Просить показать документы. Это Джеки Мэтьюс, ребята. Джеки, ты поедешь с нами, братан А здесь мне что, надо еще заправлять машину Вон внизу какие-то, нифига себе, да ну нафиг чего Жесткий симулятор, ребята О, уже починили, молодцы Знак уже починили, который я разъебал Опять одного пидораса привез Это Джеки Мэтьюс, Джеки Мэтьюс, изи Так, ребята, давайте попробуем Сменить роли, поиграть за других чувачков Давайте за врачей, Не, давайте за женщину Вот, а что, сексуальных нету женщин Да, только феминистские одни ну давайте я оденем ебанутую тогда, хули поделать, феминистка Так, а я не оскорбляю никогда феминисток, я их очень люблю, на самом деле это шуточка была. Да. Вообще прикольно, но однообразненько, вот что я могу сказать. Немножко однообразненько выглядит процесс, приехал, э, задержал, отвез, все. Автомобиль, это мой автомобиль, вот это реально? Я хочу карет скорой помощи, блядь. Что мне дали за херню? Дайте мне нормальную машину. Блин, я надеюсь, что мне дадут каретку скорой помощи, там фельдшеров, хуельдшеров, авария по адресу такая-то, вызов принять, погнали. Ух, ебать, ты посмотри, где находится это, в каких-то ебенях, то там все переумрут хренам собачим, пока я до туда доеду Маловато моделек, я вижу, что очень мало моделек, персонажей, да, поэтому и поэтому задерживаем постоянно одних и тех же людей, что выглядит очень э, странным Тихо, успокойся, едем, все как батьки цари Блять, мне надо срочно восстанавливать репутацию, я ж тут полгорода разъебал Мне кажется, она выглядит очень вообще абсолютно нормально, когда она вот так вот одета Рулем вот этого великолепного автомобиля. Врачам закон не писан, когда они спешат на вызов. Да, блять, это что за пьяный ублюдок там водит? Так, вот место аварии, доехали наконец. Господи, какой кошмар! ты Посмотри. Что у вас случилось? Ой, ебать, ему пизда-то, посмотри. А про осмотрите, пострадав, чтобы узнать, можно ли привести его в больницу. Давай посмотрим. Используйте инструмент из багажника. Нихуя себе, а вот это уже интересней. А, Вещи сумка врача. Взяли. Осмотреть пациента, осматриваем. Голова, осмотр произведен. Вроде все нормально. Правая рука. Тело. Возьмите носилки из кузова скорой, чтобы поместить пациента в автомобиль, доставить в больницу. Щелкните правой кнопкой мыши, чтобы прекратить осмотр. А где скорая это блядь? А, подожди. У меня, это я, скорая, блядь. Артём, ты что, дурак, блядь? Вещи. Носилки. Такое стремление недоступно в этом автомобиле. Ну, что я могу еще сделать? Одежда, провести реанимационные действия, бинты, запросить транспорт. Запросить трассу, вызов скорой помощи, ну-ка. Пациенты доставлены, что-то нихуя не доставлено. Используй медицинскую сумку, что-то у меня нихуя не доставлено. 45. А все, что ли? Все, типа. Во, приехал, приехала, приехал, скорая помощь. Вот, вот, вот, вот, вот. Давай, давай, давай, тут пиздец. Во! И... Немножко кривожопа, но, но забавно. Простите, пожалуйста, извините. Я доктор, мне все можно, я доктор, мне можно все. Кто-то без сознания. Да. Принимаем. Давайте посмотрим. В городе ебать. Мне еще до города надо теперь доехать суда. За пожарных, пожалуй, тоже разочек попробуем, потому что, если честно, я тут пожаров-то в игре еще не видел. Мне интересно, как будет геймплей за пожарных выглядеть. Хотя, ну я понимаю, да, не думаю, что я такой глупый, я не понимаю, что пожарные... пожарные не только пожарами занимаются, да, разными вещами, но. Мне вот интересно, что они именно здесь будут делать. Вообще, хотелось бы пожар увидеть и жестко тушить его. По-моему, это было бы пиздато. А вот здесь реально надо заправляться, типа, смотри. Не, ну тут вообще пустота. Я думал, заправляться надо, но что то если честно, я не вижу никаких здесь действий. Да, вот, допустим, я бы хотел сейчас заправиться. Возможно, если вдруг кончится бензин, потому что там же есть показатели все таки да. Тогда он что то и появится, но вообще сомневаюсь. Может быть, это просто для, так сказать, красоты. Вижу. Да вы заебали, блядь, парковаться научитесь Так, быстро, используйте медицинскую сумку Да твою же мать да, на, блядь, нахуй, блядь. Не дашь мне нормально поиграть, давай Смотреть пациента, осматриваем Это нам нужно только для репутации или это дает нам какую-то информацию Что там надо с ним делать, я не понимаю Потому что никаких подробностей о том, что я там Осмотр произведен, ну и что, что произведен, а что с ним Ну произвел я осмотр, что дальше Приведите ремонционные действия А, вот это подсказка, да Провести ремонционные действия Сначала снимите верхнюю одежду Одежда Сняли, регистрационные действия, погнали. Вставай, ты еще слишком молода, чтобы умереть, и я с тобой пересплю. Я черная лесбиянка, феминистка, пожалуйста, я хочу, чтобы ты пришла ко мне в гости. Я люблю тебя, я люблю тебя. Используйте графика кг дефибриллятор, чтобы проверить сердечный ритм. Чего, блядь? Дефибриллятор. О, есть. Руководство КГ, электроды, разряд. Э, руководство КГ, ну ка блядь? Ага. Ага. Она мертва, нахуй. Она мертва, блядь. Живи, нахуй! Ты должна жить! Кто бы что ни говорил, ты должен жить! Должна! Живи, моя любовь! Я люблю тебя. Видела, тебя, увидела тебя первый раз, но уже я люблю тебя! Так, ты тут не ходи! И вообще, ты же ее копия, какого хрена? Быстро, быстро, быстро, быстро! Жива! Это изи! Оживили, ребят, вот так вот надо, ясно, блядь. Мне опять надо вызывать, я хочу сама довезти ее. Запросить транспорт, вот! Пациент не готов к транспортировке, почему? Одежда, отдела! Запросить транспорт. Пациент не готов. Почему бинты? Ты чё по нему ходишь, алё? Так, а бинты не на что ей фигачить. А что мне надо с ней делать, ты я не понимаю, а? Ну все хорошо с ней. Электроды. Можно разряд ебану, чтобы она отъехала. Чтобы обработать перелом, используйте аптечку. Во, убрать. Все, у нас перелом, у нас перелом, там перелом, надо его обработать. Все, мне сейчас написали, хотя бы что делать. Аптечка, во, для обработки переломов, Изи. Сейчас мы, мы тебя обработаем, детка. Я тебя, бля, обработаю, нахуй, я тебя обработаю. А ты что, из-за перелома, что ли, потеряла? Все, возьмите наситки из скорость чтобы поместить пациента в автомобиль, достать в больницу. Что он с правой кнопкой мышц, чтобы прекратить осмотр, понял? Нихуя ты лысый тут хочешь, опасный, блядь. Ей можно за транспорт заказать, я уверен. Вот! Ну и кто здесь, блядь, врач года? А? Она подохнет тут, вон он ей. Давай быстрее! Быстрее забирай ее, она сейчас умирает! Смотри, у нее с ногой какая хуйня. вот у тебя была бы такая с ногой хуйня. Как бы ты машину водил? Уволили б тебя нахуй. Меня не задави, блядь! Ёб твою мать. Все забираешь? И чувак такой спешеулысый своей. Все изи. Врач года. Не зря клятву Гиппократа я давал. Давала. Давайте глянем, как все работает за пожарного теперь. Мужчина. Какой-нибудь мужчина тело. Вот этот, вообще, смотри, красавчик, ебать. Головной убор. Конечно же, вот такой. Готово. Выдвигаемся выполнять свой долг. Блять, это чё, моя тачка? Это не моя тачка. А где моя тачка? Где моя тачка? Вызов пожарных, машина в огне по адресу такому-то, да, принять. Принимаем. А где моя машина? Где моя машина? Где мне сесть? Это не моя машина. Вот, как нам туда попасть внутрь? Погнали, нахуй. А мне дверь никто не откроет. Сука! Я сам должен двери открывать. Лады, договорились. Здесь рядышком совсем. Ебать, ебать, какие-то большая, неудобная. Так, все-таки тут пожары, значит. Значит, все-таки есть пожары. Просто я играл и не видел. Вот она горит. и посмотри, она вся полыхает, и чувак стоит такой, ебать, мои бабки горят. Так, сейчас мы тебя потушим на низу, блядь. И что мне делать? Как мне еще? Что это такое? Тушение пожара. А, пожарный шланг. Где гидранты здесь? Алло, вы че, хуели? Где гидранты? Мне нужен доступ к гидранту. Или у меня там есть вода? Может у меня есть вода? Смотри, вроде есть. Вроде есть. Ну-ка. Тут она не тушится, нихуя, вам не кажется? Почему она не тушится? Алло. А, все, тушь-то, тушь-то, тушь-то, Смотри, изи. Тут 7 очагов сгорания, мне хватит этой самой воды-то. Что я еще то тут должен затушить? Вижу. Бля, мне не хватит воды-то у меня. Я уже потратил половину на 3 Это не так просто, ребята, как кажется. Банбаза, людите нахуй отсюда, пожалуйста. Не глазите! Граждане, проходите нахуй! Ебать, этот шлак, смотри, он бесконечный нахуй-то, посмотри. Посмотри, блядь. Мне не хватит твой на всю машину, ребят. Или хватит? Еще два. Мне чуть-чуть не хватит на всю машину, пацаны. Всего один очаг остался. Один. Ну, у меня 50. 40. Он почему-то не сразу появляется. но появляйся. Во. Нет воды. Так. Давайте попробуем этим самым. Тушение пожара. А где тушитель? Во. И... А вот и все, молодец. Так, ладно, ребята, я думаю, на этом хватит. Мы посмотрели геймплей за абсолютно всех. Да, за полицейского, за а, врача и за пожарного. Если вам понравилось, а, понравился видосик, поставьте лайк. Может быть, мы с вами пойдем еще поиграем в онлайне в нее, да, я не знаю. А, напишите чуть в комментариях. Тоже хороший, пожалуйста, видос. Другу, покажи своему, лучшему и не лучшему. Всем покажи. Пожалуйста, показывайте, Ребята, Это очень надо, блядь, блядь, очень нужно. А, для того, чтобы канал развивался, да? Вот. А, ну и на этом все, ребятки. С вами был Мародер 120 Гигабайт. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. И до встречи на новых видео и на стрибах. Жестких всем респектов! Йоу!